всем привет человек считает себя властелином мира но его власть сразу же заканчивается когда он сталкивается лицом к лицу с буйством природы и в сегодняшнем ролике вы увидите самые неудачные моменты человека против природы которые удалось снять на камеру тот случай когда природе не понравилось твое интервью и она решила за это дать леща Если вы купили дом на берегу озера и вам не нравится вид из его окна, то всегда можно пришвартоваться в другом месте. Этот парень так сильно спешил помочь девушке, что даже не предвидел, что его ожидает та же участь. Вот почему никогда нельзя расслабляться. Судьба всегда бьет в самый неподходящий момент и самое неподходящее место. А так наверное выглядит дорога прямиком в ад. Father, Кажется эта девушка знала что так будет, но все равно решила не предупреждать парней. Наверное, надо было сначала проверить, есть кто внизу, а потом сбивать сосульки. Видимо, у этого парня не все в порядке с последовательностью действий. Я даже боюсь представить, как он пользуется туалетом. В будущем этот приятель, наверное, станет отличным мойщиком окон. А это тот случай, когда ты случайно перескочил время сразу на сезон вперед. Эй, мо! Эй, мо! Этот мужчина точно не останется без работы. Про этот это тренинг. Про этот тренинг, да. Именно так выглядит подъем по карьерной лестнице. По моему это лучше всякого аквапарка. Интересно на что надеялся этот парень. В любой непонятной ситуации просто греби лапами. Кто-то мне подсказывает, что ему не удастся этого сделать. А так выглядит автомобильный боулинг. Интересно из чего у этой девушки сделан нос. Поначалу я даже поверил что у него все получится. Зато таких эпичных фотографий точно ни у кого не будет. Тот момент, когда ты просишь, чтобы убрали камеру, но по-хорошему они не понимают. О, вырубаем. Это, наверное, нужно вписать еще одним пунктом, вещи, на которые можно смотреть вечно. что я Наверное, зря они так близко стоят возле железнодорожной платформы, а это именно тот момент, когда умирает самая последняя надежда. Эта девушка решила укрыться от дождя коробкой, но совсем забыла сделать отверстие, чтобы видеть дорогу. Хорошо, что эта девочка не решила лизнуть металлический столб, как этот парень. Когда даже природе не нравятся ваши современные танцы. Видимо в природе точно существует какой-то закон столкновения. Служба доставки вышла на новый уровень и уже можно заказать себе даже туалет. Эта щука решила не только сбежать от этого парня, но и сразу же отомстить ему за всех пойманных рыб. Вот почему никогда не стоит дразнить обезьян в зоопарке. А все так хорошо начиналось. Такой лов мечта любого рыбака. Тот момент, когда ты только разобрался со всеми проблемами, но судьба подкидывает тебе очередную свинью. А на этих кадрах вдалеке можно даже услышать смех рыб из водоема.